Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня опять с вами общаемся на темы пластической хирургии. У нас сегодняшняя тема называется липосакция и все, что с этим связано. Липосакция это операция, при которой мы удаляем избыток жира из тех мест, в которых он есть. Делается это с помощью специальной металлической канюли после определенного наводнение этой зоны специальным раствором. Существует огромное множество липосакций, существует классическая механическая липосакция, существует ультразвуковая, существует кавитационная, существует вибрационная, существует лазерная липосакция. Но на самом деле, тут вот, нет вопроса, но обычно спрашивают «А вот можно ли мне сделать лазерную липосакцию?». Эти все виды липосакции были придуманы для того, для того, чтобы облегчить работу хирурга. Не для того, чтобы пациенту было лучше, а для того, чтобы хирург, который постоянно делает вот такие движения, тракционные, металлические конюли, чтобы ему было легче. канюля сама делала эти движения, либо лазер сам разрушал жировую клетчатку и вытекал без этих движений. Поэтому на самом деле принципиальной разницы нету. Я предпочитаю механическую, классическую липосакцию, потому что тогда доктор, как скульптор, он может моделировать, он чувствует, откуда он жир убирает, как он уходит, как сокращается кожа, потому что в по всех остальных липосакциях это, эти ощущения вторичны. Вот. Ну и есть риск того, что там всякие эти ультразвуковые или другие виды липосакции, они могут воздействовать на кожу, так как они, некоторые из них создают вибрацию, некоторые согрев, это может дать осложнение на кожу. Итак, вопросы, которые вы задавали, я на них буду постепенно отвечать. Сколько жира можно убрать за одну операцию? Ну, считается, что более 5 литров жира у одного человека забирать опасно, потому что это большая кровопотеря в то же время, несмотря на то, что наша липосакция... Операция достаточно безопасная и малотравматичная, так как конюля, которая ходит в тканях, она тупо конечная и сложно ей повредить сосуд, но все равно мелкие сосуды травмируются. А 5 литров это очевидно, там со всего тела собранный жир, это огромная еще раневая поверхность, поэтому пациенты, которым удаляется 5 литров жира, я за свою практику ни разу этого не делал, а, ну вообще не было таких пациентов они после этого минимум сутки-двое должны привести в реанимации для того, чтобы восстановиться. Иногда после таких объемных липосакций необходимо делать э, ну, какую то кров кровезамещение, то есть делать переливание крови, либо аутокрови, либо факторов крови. Э, в, среднем, в среднем, допустим, из области живота можно убрать где-то где от 400 мл до литров, в зависимости, естественно, от объема. То есть вот средние цифры где-то такие. Это нормальный объем жировой клетчатки, который спокойно убирается и при котором кожа хорошо может сократиться. Опасна ли липосакция? Старые липосакции, когда делались 5-миллиметровой толстой конюлей, травматично, они, да, действительно были опасными. Современная липосакция... Малоинвазивная процедура, потому что там у меня самая толстая конюля это 3,5 мм. Тоненькие конюли 2,5 мм, они тоже тупоконечные, то есть они ни сосуды, ни нервы не повреждают. То есть э, суть липосакции заключается в том, что конюля ходит между сосудисто-нервными пучками и удаляет только жировую клетчатку. Если все в порядке со здоровьем, если нету каких-то гормональных заболеваний, а обязательно пациенты обследуются перед операцией, то в принципе сама липосакция достаточно безопасна. Анестезия имеет значение. и Мы часто делаем и под местной анестезией липосакцию. Хотя комфортнее, конечно, под общей анестезией, когда вы спите, не присутствуете на собственной операции и просыпаетесь уже, когда все сделано. С какого возраста можно делать липосакцию? Ну, где-то, я думаю, что все-таки 18 лет, это минимальный возраст. Но обычно в таком возрасте гормональный фон настолько активный, и э, саватотропный гормон, он настолько стимулирует э, обмен веществ, что, в принципе, необходимости э, в липосакции в молодом возрасте обычно нет. Поэтому, ну, чаще всего это изменение гормонального фона после родов, то есть это так, от 30 и старше. Сколько будет длиться результат? Результат конкретно той области, откуда мы убираем жировую клетчатку, будет постоянным. Потому что жировые клетки не восстанавливаются. Их количество у нас в организме детерминировано. Жировая клетка она может расти и может уменьшаться, но она не может размножаться. Поэтому... Если мы из жировой клетки убрали жир, то есть мы разрушили жировую клетку, новое на этом месте не появится. В связи с этим это огромное преимущество данной операции, что в том месте уже ничего нового нарасти не сможет. Может ли после липосакции жир появиться там, где его раньше не было? Сразу следует за этим вопросом. Но если пациент увеличивает свой вес, то есть если он начинает поправляться, то он начинает поправляться в других местах. Не в тех, в которых была сделана липосакция, потому что, опять же, там уже жировая клетчатка разрушена и новая нарасти не может. Поэтому в других местах он поправляется больше, чем в этом месте. В этом месте, где была липосакция, поверхностный слой жировых клеток мы все равно обязательно оставляем. Они будут чуть-чуть увеличиваться, но не так, как жир в остальных местах в глубоких слоях. Какие места являются типичными жировыми ловушками? Для женщин это живот, бедра, субментальная область, плечи. Для мужчин это фланки, живот. Какие шрамы остаются после этой операции? Ну, рубцы, которые остаются после операции, они достаточно малозаметные. Это тоненькая черточка длиной 5 мм. И шириной где-то пол миллиметра И обычно где-то две такие вот черточки на зону остаются. Для живота иногда это три. Два рубца внизу в области складки живота и один рубец в области пупка. Сколько раз можно делать липосакцию? Если качественно сделана липосакция одной области, то в принципе крайне редко возникает необходимость и возможность сделать повторную липосакцию в этой же зоне, потому что опять же жировые клетки новые и там не появятся. Другое дело, что бывают колоссально объемные э, области и тогда мы делаем как бы двухэтапную операцию для того, чтобы кожа постепенно успела сократиться. Можно ли похудеть с помощью липосакции? Это глубокое заблуждение. Приходят пациентки, откачайте мне там, 10 литров жира, я хочу на 10 килограмм стать меньше. Нет, липосакция это операция, которая улучшает контуры тела. Она не уменьшает вес. Но вот реально из области живота, если уйдет там, полкилограмма, так это замечательно. Ну, похудев на пол килограмма, вы же не сильно там, изменяете свой вес. Поэтому... Это сугубо коррекция контуров, поэтому если есть избыточный вес, чрезмерный избыточный вес, мы э, не делаем липосакцию. Мы отправляем пациента на так называемые бариатрические операции, когда, то есть работают с желудком, с кишечником, так, чтобы пациент уменьшил свой вес до нормального, соответствующего его э, росту, и тогда только мы начинаем уже заниматься, если остались эти жировые ловушки, мы их убираем. Если вся жировая клетчатка ушла после похудения, после этих операций, то тогда мы делаем просто пластику, подтягиваем оставшуюся, растянувшуюся кожу. Появляется ли жир повторно на месте липосакции? Как я уже отвечал на этот вопрос, не появляется. Поверхностная жировая клетчатка, которая остается в этой зоне, она чуть-чуть увеличивается, но... Не так, как во всех остальных местах. Можно ли выполнить липосакцию в нескольких областях тела за одну операцию? Можно, и зачастую именно так и происходит. Обычно у женщин это, допустим, можно одновременно сделать э, живот, фланки, наружная поверхность бедра, внутренняя поверхность бедра и колен. Это самые частые зоны, и если нет значительного избытка, то это сделать можно. но э, Лучше разделять на этапы, так комфортнее перенести. Может ли липолитик заменить стандартную процедуру липосакции? Нет, не может. Липолитик это препарат, который за счет своего химического состава вызывает разрушение жировой клетки, разрушение оболочки жировой клетки. Это достаточно травматично, так как это... То есть эти липолитики, они вызывают лизис жира и жир получается, что собирается как будто бы в такие комки, фиброзы. Вот если вы видели когда-нибудь, что происходит с салом, когда его бросают на сковородку. То же самое происходит с жиром от этих липолитиков, вот этих химических реагентов. То есть там остается фиброз. Этот фиброз сам по себе имеет объем. Поэтому, да, чуть-чуть меньше эта зона становится, но не принципиально меньше. И потом уже выполнить липосакцию абсолютно невозможно. Потому что этот фиброз не позволяет конюли как-то его убрать. У нас конюля тупоконечная. Какой период реабилитации после липосакции, какие процедуры надо делать для скорейшего восстановления? Ну, учитывая, что мы данную операцию можем провести даже под местной анестезией, тогда, в принципе, пациент через час после операции уходит домой. Если эта операция произошла под общей анестезией, то мы выписываем на следующие сутки, одев компрессионное белье. И вот в этом компрессионном белье необходимо походить полтора месяца. Оно позволяет коже сократиться, оно позволяет той зоне, в которой мы убирали жир, полностью прижиться для того, чтобы там не скапливалась никакая тканевая жидкость. Вот. Ну, физическая нагрузка ограничена на месяц обычно после этих операций, поэтому какого-то такого там серьезного поболит обычно где-то в течение недели шовчики либо саморассасывающиеся, либо снимаются на седьмые сутки. Ну, такая реабилитация достаточно простая. Ну вот, в принципе, все ваши вопросы, так что не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, с удовольствием буду на них отвечать в наших дальнейших эфирах.